куда-то нужно деть вот. и поэтому потребность конечно больше динамика какая а, ну но ну, я не могу сказать что прям как-то сильно изменилось но у меня когда нет ветра потому что в ветреную погоду очень тяжело кататься когда нет ветра то я от 30 до 60 километров как бы с удовольствием прокатываюсь если у меня есть время и нет ветра вот и дополнительно